Всем привет, с вами Лев, и сегодня будет последняя серия по время ходкора Это у нас 12 серия, и в принципе сегодня будет такой ролик, больше разговорный, да, и в принципе сегодня я еще хочу взорвать базу, да, в принципе я думаю вы уже видите этот редстоун, да. И в принципе мне осталось нажать на этот рычаг, и на этом в принципе все закончится, да. Но на самом деле не совсем так, потому что я еще не расставил динамит. В принципе, я сейчас этим и займусь. Вы не удивляйтесь, то, что у меня так мало динамита, Всего лишь 5 обычных и 2 эмиральдовых. Да, есть эмиральдовый ДНТ. Вот так вот крафтится. У меня плохо, очень мало было. Но, в принципе, я в плоском мире проверил вот этот динамит. Он очень четко взрывается. Вот правда. Я сейчас вот так вот поставлю. И где-нибудь, наверное, вот так вот. Ну и, наверное, где-нибудь по бокам. Или как лучше сделать. Мне просто интересно. Допустим... Этот сорвется, взрыв произойдет, как бы. Наверное, надо поставить на втором этаже, вот как-нибудь вот так вот. Так, маяк бедненький. Да, ребят, я, кстати, маяк не поставлю, э, как я хотел в прошлой серии, потому что мне не хватает блоков. Да, к сожалению, это придется оставить эту идею, да. Да и, в принципе, раз это уже последняя серия... Мих, если что, будет в описании, то есть вы сможете продолжить этот летсплей, да. Э -э, в принципе, я его уже сохранил, поэтому у вас даже вот этой вышки не будет. Я не знаю, как цепная акция сработает, может быть я облажаюсь немножко. Не знаю. Так, сейчас я заберу. Что-то я слишком далеко сделал, мне кажется. Это динамит взорвется, но это точно должно коснуться. Вот тебя коснется, теперь тебя коснется, а потом должно коснуться вот тебя, например. Да. Но я надеюсь. Я надеюсь, что все сработает. Да. Я пока что нажимать не буду. Я, ребята, хочу сказать про то, что мне действительно было очень приятно его записывать. Это действительно очень крутой летсплей. Даже такая ностальгия, да. В принципе, я... Провел достаточно много времени в этом мире, да, сам, да. Но, в принципе, серии их не очень много выходило. А все потому, что я как-то хотел записать крутые какие-то сейхи, то есть, говорю честно, да, то, что я... Мне постоянно казалось, то, что серия фигня получилась, и я перезаписывал, и так далее. И вот это, наверное, огромная моя ошибка, то, что я постоянно так делаю, и из-за этого ролики переносятся, и как бы я... В итоге записываю меньше сей. То есть, в принципе, если бы я бы э, за кадром бы почти бы ничего бы не делал, бы, то, может быть, здесь бы сей 25 уже бы было бы точно, да. Вот ну, такая вот, видите, вышка красивая получилась у меня. Маяк только вот так вот поставить где-нибудь. У меня не хватает блоков. Конечно, можно заморочиться и просто сделать большую ферму из имрудов и, ну, потратить несколько часов... В принципе, это не сложно так-то. Просто умею погулять, не знаю, просто в Африке постоять и дождаться, когда изумруды вырастут. Да, в принципе, вот у меня изумруды вырастают еще. Так, тут всякие другие вещи. Наосты, картофель, пшеница. Вот так вот. У меня, если что, мирная стоит, я, наверное, нормальную поставлю, чтобы было поинтересней. Да. Шлем одену. Что у меня здесь есть? У меня здесь, в принципе, есть какой-то хлам. Кстати, я у меня не было так много пороха, и даже вот эти 5 ТНТ я выбил э, из лаки-блоков, да. Э, там теперь не спавнится такая пирамидка, да, с золотом, которая спавнилась раньше, в 5-й серии, вспомните. И я, короче, их доломал, но сразу говорю то, что я сохранил миг до ломания то есть, у вас останутся эти лаки-блоки, которые здесь были. И вы по второму кругу их сломаете. Нажимная плита. Хорошо. Хорошо, давайте поедим яблочко. ХПшки у меня в этом мире не восстанавливаются. Почему в этом мире? Потому что в обычном мире они почему-то восстанавливаются. Я не помню, что я сделал в этом мире такого, то что они не восстанавливаются. Но, на самом деле, это даже прикольно. То, что, в принципе... Ты вот так вот играешь, у тебя хп нету. Ну, именно для этого мира это, в принципе, достаточно прикольно. То, что тебе нужны обязательно яблоки, чтобы было как-то походков ней. Я, кстати, сейчас хочу сделать удобную вещь, а именно сделать крылья. Перышек у меня точно должно быть много. Так, где? Вот здесь. Угу, много, конечно. Угу. Два пёрышка. Мне нужно, по-моему, либо 6, либо 7. Думал то, что много, блин а оказалось вообще, блин, фигня Так Отлично Это у нас новые сундучки Которые в прошлой сей я скрафтил К сожалению, они так и не использованы почти Слушайте, а это беда Не, на самом деле не особо беда Это, конечно В принципе, мне не обязательно сейчас крылья крафтить Просто, чтобы были По приколу только начали развиваться в моде BissellCraft, и сразу я тут заканчиваю. На самом деле не сразу, а потому что прошло полгода с прошлой сей. Да. Вот, если что, ты вот эту корову с эффектами убиваешь, и типа получаешь эффекты. Вот сюда. Так. Не, нормально, нормально, все. Маленькие остались, они вырастут и все будет отлично. В принципе, чего я боюсь, если у меня, в принципе, уже есть сохраненный миг. В котором, в принципе, вы будете продолжать играть, если вы захотите. И, кстати, сборка тоже в описании. Ну, само собой. Понятное дело. О, смотрите, там зомби убивает. Этого чувачка надо помочь. Мышь хорошая. Тихо-тихо-тихо. Войну этого зомбака сначала. Так. Идите отсюда, ягоды. Идите отсюда. Так. Что упало? Нотные блоки. Что еще бы хотел бы, ребята, вам рассказать Я бы еще бы рассказал про то, что я почти уже завершил сборку новую на 1.12.2 Это у нас, если что, 1.10, я, в принципе, думаю, то, что все и так это понимают Такие вот дела, то есть сборка почти готова Возможно, я сделаю вторую часть еще И, в принципе, там мы уже сможем все нормально намутить Нормально все сделать, да то есть, и скорее всего уже буквально через месяц-два я скорее всего начну записывать новую сборку. Естественно, я хочу хорошо подготовиться, э, хочу записать, наверное, несколько сей сразу, там, сей 3, например, э, чтобы ролики выходили часто по летсплею, потому что хочется действительно, чтобы летсплей как-то зашел людям. Да Да и в принципе просто потому что, ну, не хочется, чтобы этот летсплей был незамеченный. Действительно, и как бы, чтобы вам было приятно, и, да, и мне то, что я выкладываю часто ролики, да, и то, что канал не сдох. Вот такие вот дела, короче, да, в принципе, наверное, уже больше и нечего сказать, да. Я действительно рад то, что вот такой вот летсплей получился. Да, в принципе, я говорю то, что сии вышло немного, но что поделать. Такие вот дела вышло так. Вот эти грибы, по-моему, есть, можно я не знаю, зачем я это достаю Ну, зачем-то я это делаю Вот эта, кстати, штучка Это типа пушки Ну, типа того Я не знаю, зачем я ее только сейчас скрафтил Ее можно было раньше скрафтить Она крафтится вот так вот Да И ты, короче, когда выстреливаешь, получается огромный взрыв Я могу, в принципе, показать Вы Посмотрите на это Это же имба! Да была бы у меня бы такая, бы, я бы сейчас бы все бруды бы спокойно бы добыл. Вы посмотрите просто на это. Я просто всю гору уже уничтожил. Пипец я дурачок, конечно. Я, я просрал ее! Я ее просрал! Но зато горки больше нету. Посмотрите, как далеко ушло. Жесть. Даже на карте это видно сильно делаем Вот так вот И все, в принципе, отлично Да, все, у нас новая палка Короче, ребята, я готов Не знаю, как вы Посмотрите на это, И реально страшно выглядит Даже как-то не по себе, если честно Я как-то уже подвиг, то что здесь нормальная гора, красивая И Сейчас, блин, какое-то убожество Что-то раньше времени начал Ну что ж Время пришло я надеюсь, ничего не забыл сказать. В принципе, сборка в описании. их тоже. Э, как бы, все смогут спокойно поиграть. Еще про новую сборку сказал. То, что она уже почти готова. Возможно, сделаю вторую часть. Покажу, что за сборка. Как она сейчас выглядит. Возможно, просто начну записывать через месяц, через два. Стрим, стримить постараюсь скоро начать. Фух, блин. Так, я, наверное, крылья одену. Блин, на самом деле, блин, так жестко. Так. У меня только одна попытка. Ну что ж, ребят. Я готов. Не знаю, как вы. Фух. Прощай, Вимахаткора. Прощай, красивый мир, который я строил не один час. Нет, действительно, вот он выглядит реально красиво. Я даже в шоке, то, что я вот такой вот красивый дом смог построить. Для меня это вообще что-то, не знаю, шедевр какой-то. Еще такой, смотрите, балкончик. Охренеть Я немножечко Я немножечко, ребята, облажался Потому что ничего не взорвалось Ну да ладно Ух ты ж мать твою за ногу Ты чё? Ой, я облажался Я облажался, Я, Охренеть У меня 17 FPS. Офигеть У меня же еще подвал есть, я уже забыл про это Просто минус база. Посмотрите, как это красиво выглядит. Это просто шедевр какой-то. Реальный шедевр. Да, я просто уже даже не знаю, как это комментировать. Так, ладно, я тогда сейчас сделаю нормальную зажигалку. Вот это я, конечно, действительно облажался. Блин, а знаете, в чем я еще облажался? У меня нету кремния. А он где-то здесь. Твою ж мать. Офигеть. Просто жесть, ребят. Я не знаю просто как это просто прокомментировать. Это же жесть. Столько вещей, столько лагов. Блин, столько всего хорошего уничтожено. Дом уничтожил. Ну, почти. Ну, ладно. Почти уничтожил, да. Блин, это глупо, блин, как-то. Яльно, чё? Блин, ну, реально, как это так можно было, блин? Это... Просто гениально, блин, отлично, давай, ты выпал, красавчик, молодец, я тебя люблю, гравий грёбаный просто, блин, прекрасно, облажался чуть-чуть, ну, ну, бывает, бывает, да, ух ты, мать как лагает, твоюшь мать, а чё ты то не взорвался, давай из тебя и тебя взовём, все, ребят, отлетаем и я не могу нормально это показать, блин, да ты издеваешься, он даже, он даже цепочки никакой нету даже. Это, блин, обидно. Да чтоб тебя, че, блин, под каждую... Каждая зажигалка нужна, блин. Опа. Все, вот теперь можно посмотреть. Не подыхай! <laughs> Ладно, хорошо, что не от огня хотя бы. Блин, раньше это было место спавна. Помните, я вот у этой горы, по-моему, заспавнился первый раз. Вот это, да. Посмотрите просто на это. Это все, это уже минус база просто. Все, Это конец. Портал. Красавчик. Коровки. Все, ребята. еще крылья упали, блин. Пропали. Упали и пропали, блин. Упал я, крылья пропали. Твою ж мать. На. На. Посмотрите, просто Это новый дизайн дома Гениально Гениально Блин, как мне теперь добираться Таким вот образом Блин, это жесть Ребят, я реально это, это... Помните, я вот это же все вручную Ставил эти блоки, потому что здесь вода И портал уничтожу И тебя уничтожу все уничтожу просто, потому что все, это конец. Это мы больше не, не увидим это, потому что скоро будет четкий новый летсплей. Нам это уже не нужно. Да, мой островочек, до свидания. Ну, не мой, а просто маленький какой-то островочек, который я немножечко приукрасил. Отлично. У меня еще машина ездит, да и пофигу уже. Которую мне мешают снимать. Прекрасно. Просто. Это конец. Это действительно конец. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Это была у нас последняя серия. Я думаю, получилось достаточно эпично. И ждите нового летсплея. Потому что это действительно конец. Да. Это действительно конец. Все. У вас будет, конечно, сохраненный мир, без взрыва, без всего, чтобы вы могли поиграть. Но я для себя все уничтожил. У меня больше ничего нету. Все, что делалось часами, месяцами, так сказать, да, у меня больше нет. Прекрасно, прекрасно. Я буду помнить этот миг, как и выживание в Майнкрафте, да. Не понял, что я умираю. Ладно. Всем спасибо. Пока, пока. Могу даже золотые яблоки позволить, зачарованные съесть. В принципе, чё что страшного-то. Все, ребят. Пока. И увидимся в следующих видео. Но никак не в этом летсплее. Как бы это грустно бы, может быть, и не было. Да. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.